Друзья, снова рад видеть вас на нашем канале. Сегодня будем продолжать прошлую тему. Что нужно сделать для того, чтобы страховая компания заплатила достаточно? И как э, решить проблему, э, чтобы страховая компания не уменьшила страховое возмещение? Оставайтесь с нами, смотрите выпуск. Итак, о случаях, когда страховая компания уменьшает размер страхового возмещения. Вот Их можно, в принципе, поделить на две группы. Первая группа – это случаи, когда человек сам допускает ряд ошибок, и, ну, собственно говоря, в результате этих ошибок он получает уменьшенную сумму страхового возмещения. То есть умышленно или неумышленно страховая компания просто пользуется допущенными ошибками. Вторая группа случаев – это обстоятельства, предусмотренные законодательством, на которые повлиять нельзя. Мы обязательно рассмотрим, ну, что и как э, делать в каждом конкретном вот, э, инциденте, как выходить из сложившейся ситуации. Ну и третье, это когда страховая компания просто штучно берет, уменьшает размер страхового возмещения и ну, объявляет его клиенту. То есть каждой э, проблеме нужно подходить по-своему. Смотрите выпуск, мы расскажем, как решать их. Теперь давайте будем рассматривать те случаи, когда клиенты допускают ошибки. Самый распространенный случай, это когда при осмотре автомобиля фиксируются не все повреждения. Причем эта ситуация, она наиболее удобная для страховой компании, чтобы уменьшить в дальнейшем сумму возмещения. Как это происходит на практике? Вот произошло ДТП. Вот берем абсолютно банальный случай. Кто-то кого-то сзади догнал. Соответственно, люди вышли из машины, посмотрели там ну царапины на бампере. Бампер это пластиковая деталь, которая сыграла. То есть э от удара могли быть и иные повреждения, но после удара пластик вернулся на место и визуально можно увидеть только царапины. То есть, человек обращается в страховую компанию, неважно, дистанционно, э а приезжает в офис страховой компании, соответственно, ему предлагают оформить уведомление о ДТП, ну и, возможно, сразу написать заявление на выплату страхового возмещения или сделать это попозже, это уже не суть важно. После этого у страховой компании начинают истекать сроки проведения осмотра. По закону это 10 рабочих дней с момента, как страховой компании стало известно о месте нахождения поврежденного имущества. Дальше что делает страховая компания? Она либо отправляет э, своего представителя, э, аварийного комиссара, эксперта э, к месту, где находится автомобиль, созванивается с клиентом. Либо же осмотр происходит непосредственно под офисом страховой компании, если э, человек оформлялся в офисе. Ну и что в этом случае увидит эксперт? Он точно так же приходит, смотрит на автомобиль, видит повреждение бампера. Возможно, даже бампер э, требует ремонта. Ну и записывают, что поврежден бампер, например, там ремонтные воздействия, которые необходимы, это ремонт покраска или максимум замена бампера и покраска бампера. При этом эксперт не видит, что находится под бампером. От таких ударов, как правило, повреждается усилитель бампера, демпфер, задняя панель, возможно, пол багажника и так далее. То есть вот все остальные повреждения, которые достаточно дорогостоящие, они не попадут в расчет который будет выполнен по заказу страховой компании, потому что их не зафиксировали. Тут у многих людей возникает вопрос, а почему я должен платить за частичную разборку автомобиля? Пусть за это заплатит страховая компания, еще кто-нибудь пусть за это заплатит, виновник. Законом не предусмотрено, обязанность страховой компании оплачивать монтаж, демонтаж каких-то деталей. То есть вы это первый человек, который заинтересован в том, чтобы повреждения были описаны максимально. Даже если такое произошло, и на первоначальном этапе вот эксперт пришел, написал, поврежден задний бампер, ремонт, покраска. В дальнейшем вы поехали на СТО, оплатили частичную разборку. После оплаты частичной разборки выяснилось, что ну, на станции начали разбирать там, задняя панель, там, усилитель и все остальное. В таком случае надо немедленно прекратить э, демонтаж деталей поехать в страховую компанию, и написать заявление о проведении дополнительного осмотра. То есть правила примерно точно такие же. Были выявлены скрытые дефекты, те же 10 рабочих дней. Ну, как правило, эти вопросы, если человек приехал, подал заявление, они решаются в рабочем порядке достаточно быстро. За день-два представитель страховой подъехал, осмотрел, те повреждения, которые не попали в первоначальный акт. И после этого уже произвел расчет вот с учетом тех повреждений, которые были выявлены позже. Многие же люди делают как? Они приехали в страховую компанию, там им что-то посчитали снаружи. После этого они приехали на станцию, им там посчитали и наружные, и скрытые повреждения. Естественно, счет станции значительно выше расчета страховой компании. Они говорят, нас там обманывают. Возможно и так, но э, вот в случае суда, например, есть акт осмотра, подписанный двумя сторонами, э, счет станции, ну такое себе доказательство в этом случае будет. И поэтому эксперт, даже в случае спора, если будет назначена судебная экспертиза, будет отталкиваться от тех документов, ну, если страховая компания квалифицированно подошла к их составлению, вот которые были составлены на осмотре. То есть расчет, даже в рамках судебной экспертизы, будет проведен по э, наружным повреждениям. И это приведет к существенным потерям. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, нужно всегда э, взвешенно подходить к вот, э, оценке ущерба уже на этапе осмотра. По сути, это ключевой этап, от которого в дальнейшем уже э, все остальное это производные. То есть пришли в страховую компанию, написали, пускай даже по горячему, Взвести или после того, как вы попали на станцию, оцените, есть там скрытые дефекты или их там нет. Если скрытые дефекты есть, обязательно уведомляйте страховую компанию и добивайтесь составления акта дополнительного осмотра, то есть дополнительную фиксацию повреждений тогда вы выйдете с полным э, перечнем повреждений, по которым будет производиться расчет. И даже в случае спора судебный эксперт уже будет отталкиваться от полного объема повреждений. И это в разы э, позволит увеличить в дальнейшем сумму страхового возмещения. Теперь поговорим о случаях, когда страховая компания может уменьшить возмещение на законных основаниях. Первое – это коэффициент применения физического износа. Это предусмотрено методикой проведения оценки товаровеческой экспертизы. Поэтому спорить здесь бессмысленно. Более того, это прямо предусмотрено законом об обязательном страховании гражданской правовой ответственности. Мы отдельно как-то посвятим выпуск всем основаниям, когда может быть применен коэффициент физического износа. Но сейчас, если говорить упрощенно, их ну, буквально несколько, которые нужно знать. Первое основание – это когда автомобиль иностранного производства э, старше 7 лет. Второе основание – это когда э, на автомобиле выявлены были какие-то коррозийные повреждения. И третье основание – это когда автомобиль восстанавливался ремонтом. То есть, что такое износ? Опять же, да, если не лезть в теорию, упрощенно. То есть с каждым годом стоимость запчастей на автомобиле она, э, уменьшается. Ну, естественно, да, там автомобиль эксплуатируется, детали изнашиваются. То есть, не может новая деталь стоить столько же, сколько она стоит на там, двухгодичном автомобиле. Законом предусмотрено, что э, в таком случае стоимость деталей уменьшается за счет использования расчетного коэффициента не применяется износ ни на работы ни на материалы только детали поэтому так как это предусмотрено прямо законодательством абсолютно логичная ситуация когда страховая компания применяет коэффициент износа и уменьшает стоимость деталей естественно корректироваться стоимость деталей должна не деталей каких-то там из интернета, не оригинальных, а так как это предусмотрено методикой проведения товаровеческой экспертизы и оценки. Следующее основание это НДС. Страховая компания, опять же по закону, если не предоставлены доказательства, подчеркиваю, оплаты восстановительного ремонта, имеет право удержать стоимость налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость у нас 20%. То есть считайте э, потери на расчете. Что это значит? То есть, э, клиент, например, написал, прошу перечислить мне деньги на карту. Деньги он получил на карту, страховая компания удержала налог на добавленную стоимость. Потери? Потери. Достаточно существенные потери. Как его вернуть? Вернуть это предоставить акт выполненных работ, платежные документы о том, что ремонтные работы на автомобиле были оплачены. Следующий момент ⁇ это франшиза. Ну, то есть, вроде бы, как и вопрос, достаточно избитый, но он тоже постоянно возникает. А кто как должен возмещать эту франшизу? Кто ее должен платить? Франшиза ⁇ это часть убытка, которая не возмещается страховой компанией. То есть, страховая компания не будет заниматься вопросом, как бы вернуть франшизу с виновника. То есть... Есть расчет, рассчитанная сумма страхового возмещения, есть франшиза, предусмотренная договором страхования, условиями страхования. Размер этой франшизы будет вычтен из суммы возмещения, и решать эту проблему будет потерпевший самостоятельно с виновником ДТП. Теперь давайте разберемся, как быть с этими случаями. Первое – это износ. От него никуда не денешься как выйти из ситуации. Законодательством у нас гражданским кодексом предусмотрено возмещение причиненного ущерба в полном объеме. Судебная практика пусть противоречивая, но есть. То есть есть э, разница, которая образовалась за счет применения коэффициента физического износа, значит разницу эту нужно э, выставить на виновника. В таком случае страховая компания заплатила свою часть, главное проследить, чтобы она ее рассчитала правильно, и после этого остаток э, предъявить к погашению виновнику. Но от него также никуда не денешься. То есть если ремонт оплачивался, то страховая компания должна его доплатить. Тут единственный важный момент в том, что закон не предусматривает, где оплачивался этот ремонт. Большинство ремонтов у нас производится на станциях, которые по максимуму оформлены там как физические лица предприниматели. В данном случае э, такие документы тоже подойдут. То есть если у нас станция не плательщик НДС, это важный момент, то при наличии акта выполненных работ и документа, подтверждающего оплату восстановительного ремонта, вполне можно э, настаивать на том, чтобы НДС был доплачен. По крайней мере, раньше комиссия по регулированию рынков финансовых услуг однозначно э, фиксировала такие нарушения, если страховая компания не доплачивала и обязывала произвести доплату. Что касается Национального банка, не готов сейчас поделиться практикой, но я думаю, что она в принципе будет аналогична, поскольку так у нас написано в законодательстве. Что касается франшизы. Вот вроде бы вопрос избитый, а постоянно вагон каких-то сложностей с ним. То есть Франшиза это часть убытка, которая не будет компенсирована страховой компанией. Многие пострадавшие говорят, а почему я должен заниматься, вот пусть страховая компания мне решит этот вопрос. Страховая компания не будет этим заниматься, то есть как это происходит на практике. Есть часть убытка, которая предусмотрена договором страхования как франшиза, и она не компенсируется страховой компанией. То есть страховая компания произвела расчет возмещения, вычла франшизу. Решать эту проблему можно только путем принудительного взыскания суммы франшизы с виновника ДТП непосредственно. Поэтому ну, тут надо взвешенно подходить. Если франшиза у нас максимальная, это 2% от страховой суммы, по закону на сегодняшний день максимальная франшиза по договорам обязательного страхования гражданской ответственности может составлять 2600 гривен, иногда меньше, например, 500 гривен. Есть ли смысл, скажем, да, затеваться в судебном порядке, взыскивать или проще эту ситуацию отпустить? Ну, тут каждый должен принимать решение самостоятельно. В принципе... Можно провести судебные издержки, можно заплатить адвокату, можно выставить это все сверху. Более того, если у нас уже речь идет о том, что там есть потери на износе, можно говорить о каком-то моральном ущербе, тогда да, наверное, это будет иметь смысл. Если речь только об одной франшизе, ну опять же, я говорю: нужно взвешенно подходить и смотреть целесообразность здесь судебного разбирательства. Ну и последняя группа проблем это когда страховая компания откровенно занижает страховое возмещение То есть как это делается применяются неоригинальные запчасти в расчете или не те запчасти которые у нас рекомендованы э, производителям, которые выставлены в дилерской сети либо страховая компания уменьшает трудоемкость каких-то операций там сокращает стоимость э, норма часа варианты возможные различные но если страховая компания, как мы уже говорили в первом выпуске, протянула это и договорилась с оценщиком или с каким-то судебным экспертом, нужно сразу готовиться к тому, чтобы вопрос решать в судебном порядке. Другого решения на сегодняшний день не существует. Национальный банк не сотрудничает сейчас с фондом госимущества. Отчет этот не будет прорецензирован. Сотрудничества с квалификационной комиссией Министерства юстиции не было и в те времена, когда еще у нас комиссия по регулированию рынков, финансовых услуг была. Поэтому... Решать вопрос нужно будет только следующим образом. Если вы видите, что э, ситуация развивается по такому сценарию, значит вы оплачиваете альтернативного оценщика, производите оценку, также э, с частичной разборкой, с частичным демонтажом, чтобы зафиксировать э, полный перечень повреждений. И после этого обращаетесь с иском. То есть других вариантов решения нету. Спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что смотрите канал, подписывайтесь, ставьте палец, будем делать контент, пишите комментарии, пишите пожелания, мы обязательно их рассмотрим.